Сил тут волны идут, и надо типа волны переходить 5, с задержкой, чтобы дебаф спадал. 3, Два раза волну 2, потрогал, умер. 1. Задержка 6 секунд. Надо короче меняться, под определенную билку надо было еще выяснить такую билку. Либо под, вот когда мобец появляется, либо когда он начинает сферы кидать. Сил. Вот видишь волна такая черная идет, пока вот она единичная. Поебать. А дальше будет двойная, тройная, четверная, поэтому. Мирики Вы видите чтоб спина была, не Вижать, а не углубка? Бежать, надо. на ну, скольких процентов он У него да. У него 6 энергии осталось из 100. Вот после, он, этой, да. после вот этой механики он дает этот. Тут нужно кучно стоять. В сервисе зайдите, чтобы было легче хилить. сейчас идем в этот получается между черепом луной угу. печенька уж после второй телепортации используется нам нужно между черепом и луной сейчас да между черепом и луной пойдем пройти волну Мелики. Так, мы опять его в мертвую зону сейчас заведем под выведе его немного. А, да, хуйня сейчас готовьтесь. Ты его наоборот, мабат, на край, чтобы он не срал. Так, бля. Анжи. Есть байр у нас, поднимите его. Для... Где я уже потратил? Заберем вас. Три минуты до байра. Я забрал. Череп первый. Все, все так же, короче, ничего не меняется. Не в ту сторону уходите, потому что сейчас волна из красной. Уже все. стекло добав. Но в центр. Да, Даст нас милишную и последний телепортируется сразу. Побежали к квадрату. После в печенье получается. Или через центр будем, Давайте в центре попробуем. Okay. Давайте разобьем Давай okay. синюю и отведем в центр, вот так, чтобы лужи в центре были. Так. Череп первая. черепу череп, череп, череп, череп. За перепуск. Красная вторая. Через красную проходить. Милики делить. Только не в помойку. Пожалуйста. Только не в помойку не вылетел, чел. Да. Не вылетел. Кайф. Так, обратно к центру, наверное, пойдем, да? Да, посмотрим. Давай к центру. Бейте а тут в полной программе. Застрм здесь Как бы не забайтилось сюда первая, у нас тут все засрано. По возможности забирай 12 так mm -hmm. ранжи делить. После этого должны быть волны, да? Да. БР есть. Кто думает? Кружочки. Синяя, Синяя по-моему, первая. Синяя первая. Встречайте как можно быстрее, и тут в просветах стойте. Теперь красную встречайте. Вставайте ко кам... мне. ХЗ, вставай, наверное. Да. И милики делить сразу. Телепортация. Пошли а щит. Вот тут надо будет БЛ давать по-хорошему Нет, он дает не по ХП, а по энергии Надо просто как можно больше сносить с пула Под пол. Ну все, босс умер Нет, он даст четвертую волну Чекай, он догорает же Ну да, он сейчас сгорит уже После пробития счета, он сгорает Все, мы убили его Грац